Привет, земляне! С вами Брис. И Перпин, и мы пришли с Миром. Сегодня у нас дос, который Перпин, меня хотела заставить сделать еще год назад. Она меня умоляла. Каждый раз, когда у нас не было идеи, она напоминала нам про этот ролик. Но я говорила, нет, нам нельзя его делать. Нам еще потому рано. Потому что ты еще не покрасилась. Теперь можно, ребят. С вами два парикмахера. Да, точнее один, потому что ты меня не красила. Это я тебя красила. Я красила других людей. Я парикмахер круче. Я тоже красил других людей. Даже два раза. В общем, сегодня мы рассказываем историю наших волос, потому что это очень интересная и увлекательная тема, и вы сюда приходите только слушать увлекательные интересные темы. Мы красили волосы очень-очень-очень много раз, как я, так и Бриз, но поскольку она была блондинкой до этого момента, то ей нельзя было записывать этот mm -hmm. видос. Все началось в 8 лет. Да, в 8 лет я впервые покрасила волосы. У меня мама всегда красила волосы. Она любила ходить в парикмахерские, делать милировочки, любила делать завивочки, маникюрчики, педикюрки. Она у меня такая, знаете, типа леди. Постоянно за собой следит, даже татуаж сделала себе, губы, глаз. И она не видела ничего такого, чтобы меня ну, покрасить. Но у нее всегда было табу: Нельзя краситься в черный и нельзя осветляться. Потому что из черного нельзя выйти, а осветление портит волосы, а все остальное она мне разрешала. Поэтому первая моя покраска была 8 лет, довольно-таки рано, но я очень сильно хотела. Это был какой-то дешевенький тоник за 100 рублей из подвальчика, это был э, какой-то бордовый красный цвет. Но она не разрешила мне покраситься полностью, но она разрешила покрасить мне две параллельные пряди возле челки. И э, честно говоря, на эту покраску хорошо отреагировали, то есть э, я когда в школу пришла, мне даже классная руководительница сказала, блин, у тебя типа пряди цветные, так красиво, ты такая прям сразу ухоженная девочка. А, такая, это боже, правда что очень мило, большое. когда учителя так реагируют, они ругают тебя. Да, потому что это была классная руководительница в начальных классах. Там потом все было совсем по-другому, когда я пошла в среднюю школу. Когда я пошла в среднюю школу, я уже начала делать мелировку, То есть, это типа, когда ты осветляешь пряди. То есть, пряди она мне разрешила осветлить, и я красила эти пряди в нежно-розовый цвет. Когда каждый раз моя классуха э, видела мои цветные волосы, естественно, она падала в овморок, говорила, что зачем ты портишь свои волосы, так делать нельзя, у тебя такие волосы красивые были, ты еще их не заплетаешь! Она ненавидела мои волосы, я никогда их не заплетала, потому что не очень красивые волосы, они волнистые, такие пышные, и все такое. Потом все одноклассники и... находили у себя в трусах. Да-да-да. И волосы такие, блин, откуда они своего... <смех> и Я поэтому свои волосы никогда не заплетала, и она постоянно на это ругалась. Постоянно ругалась на это также и Зауч, которая меня видела в коридоре. Она один раз даже, когда я проходила мимо, говорит типа, ой, у тебя такие волосы шикарные. А я типа Роффа не поняла, и я говорю, блин, Спасибо. <смех> А потом мне подруги сказали, это типа она специально сказала, что ты волосы заплела, я такая, зачем? Так она же сделала мне комплимент. Потом была довольно-таки увлекательная история, я хотела покрасить э, пряди не в нежно-розовый в этот раз, я захотела покрасить их фиолетовый. Э, кстати, доп, доп. история, почему я не люблю фиолетовый, вот вам еще одна причина сейчас будет. Э, моя мастер сказала, что фиолетовый, вот этот цвет, он ложится только на осветленные пряди, поэтому она, э, ну, ну, типа, покрасила мне полностью макушку в один фиолетовый, и он у них закончился. И она такая, ну, сейчас я тебе, короче, просто другим цветом бахну, но он вроде похожий. Я такая, блин, ну ладно, окей. И она покрасила меня еще другим фиолетовым. И в итоге <laughs> у меня покрасились не только белые пряди, и у меня была сиреневая макушка с фиолетовыми вкраплениями вообще другого цвета. И это было не как-то там круто-симметрично или вкрапление, Сирениями был фиолетовый. Нет, у меня просто один кусок был фиолетового цвета, потому что краски не хватило, сиреневый. Я такая, твою мать! И моя мастер такая, ну бывает. Главное, так тоже нормально смотрится и такая Нормально? Нормально? Это по-вашему нормально? Это было мое первое, скажем так, окрашивание, уже когда меня покрасили больше, чем наполовину. Я такая думаю, ну ладно, окей, эксперимент, как говорится, неудачный, но что поделать, пришлось так идти в школу. Когда меня увидели мои одноклассники, они, честно говоря, просто охренели от того, как это выглядело стрёмно. И, естественно, моя классуха она просто, ну вот, вот, у нее чуть ли не приступ случился, когда она увидела меня. Причем моя классуха сама красилась. Она красилась в рыжий. Но типа в естественно рыжий, потому что она была довольно-таки старая и просто закрашивала седину. Но когда она увидела мои фиолетовые волосы... Естественные цвета это типа нормально, но когда ты красишься в яркие, то так нельзя. У. Да, так нельзя. Она говорит, ты бы еще полностью покрасилась. Тебе вообще не стыдно вот так вот Ходить, ты какая-то там неформалка, что ли, совсем? Я говорю, почему, ну, по вашему мнению, краситься только неформалки? Она такая, ну, не знаю, ты там как-то хочешь, хочешь выделиться на фоне, ты лучше бы своими оценками выделялась. Я такая, блядь, Ирина! И я ей говорю, знаете, чё? Вот я возьму и вообще полностью в красный покрашусь. Она такая, О -oh! «Чё ты этого не сделаешь? Ты не поступишь так со мной?» Я такая «Да я шучу!» И на следующий день я записалась парикмахеру своему снова и сказала накиньте меня в красный!» Они спросили, почему красный, я такая «Ну не знаю, просто вот...» Так вот хочу, вот я думаю, что это мой цвет, на самом деле я просто хотела отомстить классухе за то, что она на меня наорала, и типа, ну, на следующий день в школу я пришла уже красная, естественно, она такая, ой, типа, ну все, ты пропащая душа. Типа с тобой уже не, не о чем разговаривать. Ты этот не делай так больше. Короче, она успокоилась. И знаете что? А мне красный вообще-то подошел. Я так-то просто хотела сделать так, чтобы училке было плохо. Но мне так сильно понравилось, как я выгляжу в красном, что я крашусь у него уже 5 лет. Благодаря Ирине Васильевне ты нашла свой цвет. Ага, просто отомстил и училки, имщу до сих пор настолько я мстительная отличность. Мой первый цвет волос тоже был красным. Первый раз покрасилась я в десятом классе, и у нас в школьных правилах прописано, что нельзя красить волосы. Конкретно нашему классу я уже рассказывала, но я училась на правовой специальности, то есть мы ходили в форме, и мура, молодые. И при поступлении директор предупредил, что красить волосы нельзя. Но я хотела на Новый год покраситься, я просто сказала, ма, ну типа, хочу красный волосы. Типа, че это все красятся, я еще вот ни разу как лох педаль, что это такое? Она такая подумала, такая, ну пофиг, ладно, давай ебём тебе красный. И, в общем-то, мне сделали красный, прихожу я уже с зимних каникул в школу, и я думала, что мне дадут пиздец. Вы не поверите, вообще всем было насрать. Я не знаю, зачем они прописали эти правила, но все мои одноклассницы они очень сильно охренели, потому что ну думали, что меня на но фарш все знали, что нельзя красить. Да. Но они короче походили недельку, понаблюдали, поняли, что мне ничего не сделали, и через неделю приходят крашеные в красный цвет следующие одноклассницы. В общем, я запустила флешмоб, и девочки после меня в наших классах начали краситься. Ну не в яркие цвета, кто-то там в свои в рыжу было С тех пор я вообще волосы исключительно сама потому что ну я как бы жмот конечно можно сходить к мастеру но и короче следующий мой цвет уже был розовый он мне пошел прикольный мне в общем то этот цвет идет на самом деле я так понимаю что это мой цвет и я наверное, вернусь к нему очень долгое время я не красилась вообще я была получается русой да? а потом потом перпин такая ну я к тебе приеду а я себе никогда русый не рисовала просто потому что на самом деле я в любом случае всегда вот светляюсь для того, чтобы покраситься, поэтому ты блондинка можно, можно сказать я блондинка ну, большую часть времени На Видишь, мне надо идти теперь краситься. <смех> <смех> ну и короче, я тогда опять покрасилась, я стала светленькой. И она у меня начала ламывать делать этот видос. И я сказала: Нет, я еще не все в этой жизни попробовала. Я хочу попробовать Бирюзовый. Или голубой, или что-нибудь такое. Как у Бриз. Как как ну, короче, спойлер, ребят, как у Бриз цвета волос не получилось. Я выбрала не тот оттенок. И мы купили э, как написано на сайте. Мы Мы купили я Аква Марин. Выглядела красиво только, видимо, на чужих водках. У меня я выгляжу зелено-синий на данный момент. Мне вообще не нравится. Плюс, чтобы ты понимала, у меня уже корни почти блондинистые. Эта краска кошмарно быстро вымывается. Но вымывается она хотя бы в нормальный цвет? Нет, конечно же. Моя мама тоже так увидела меня. Недавно мы с ней виделись. Она сидела молча в машине. Я захожу, она просто сидит, смотрит на меня такая, ну типа, что такое? Я уже забыла, на самом деле, что Согласилась, что там, прошла неделя? Она такая, типа, мда, трэш, тебе явно не идет. Слушай, не розовый, вот это твой цвет, мама, Мама херни Мама херни на самом деле не скажет, цвет действительно говняный. Но это исключительно мой прокол, я выбрала не тот оттенок. Чё могу сказать вам? Экспериментировать с волосами можно. Мы начали экспериментировать с волосами до совершеннолетия, нам разрешали мамы, они не видели в этом ничего такого, и, честно говоря, я вот тоже не видела в этом ничего такого, потому что после того, как я крашусь уже с 8 лет, мои волосы довольно-таки ну, в нормальном состоянии, у меня волосы не выпали, я не стала лысой, как мне все говорили, и я не стала ни формалкой какой-то там, не стала сатанисткой. Стало хуже, ты стала художницей Я была художницей, камон Поэтому, ребят, спасибо за просмотр Экспериментируйте, делайте что хотите, если у этого нет последствий Не бойтесь суждений от ваших учителей Всем спасибо за просмотр, спасибо нашим спонсорам За то, что благодаря им мы можем экспериментировать и не бояться быть самими собой Ставьте лайки, подписывайтесь на наш общий канал Подписывайтесь на наши сольные каналы, подписывайтесь на группы ВКонтакте на инстаграм и не подписывайтесь на ТикТок. Там крашенных волос не показывают. Нет, не показывают. Никогда не видела ни одну девочку Я с крашеными. Ни, ни разу не было. Всем спасибо за просмотр и всем пока. Пока.